Город Нижнекам с команд Квен Ю-Сити! На сцене сборная зрительного лагеря «Юность» Команда клэн «Ю-Сити»? Да, именно мы все 12 месяцев в году проводим в лагере. Просто у кого-то дача, а у кого-то лагерь. Олег, ты чё, типа крутой? А ты чё, типа мелкая? Я сейчас Александра Сергеевича позову! Вот сейчас никто не понял, кого ты имеешь в виду. Ну, максимум в зале три человека подорвалось. Раз, два, три, четыре. Оооо, жюри всем общий, а тебе сухарисы. Ой, сухарисы говорю, сухарики. А это наш вожатый, Александр Сергеевич. К сожалению, не всем повезло с вожатыми. А вам повезло. Так, Длинный, ты чё к мелкой пристаёшь? Не, ну а чё она? Ну да, в принципе, аргумент. В общем, что пришло то а, У нас очень насыщенное лето, значит, было. А, два укуса клеща, три ветрянки, и все это вот в Жене. Ладно, ребят, вы у нас тут шутки, мутки, квн, мвн, я пойду в жюри сяду. Да, Александр Сергеевич, мы же не в лагере. А, здесь так нельзя, да? Ну тогда помочь не смогу, сами давайте выигрывайте. Команда КВН Юсити, погнали! Давайте представим. Боксер в лагере. Женя, быстро в корпус! В корпус! Женя, к директору в корпус! Директору в корпус. Музыкант отпросился прямо во время концерта. Занялся немножко не тем, что хотел отец. Ну, пап, может, лучше футбол? Красавчик. Так, знаешь, сколько твоя мамка на этом зарабатывает? Ну-ка, повторяй. После девятого класса многие задумываются идти в десятый класс или же в колледж. Иди к нам, и ты проведешь два незабываемых года в подготовке к ЕГЭ. Школа, школа. школа! Ай да утегу, здесь крутые пацаны, еще можно пары прогуливать. Суда иди, сюда иди, Суда иди. И у нас степуха есть. Степуха! Степуха! Такой случай мог произойти только в Татарстане. Сис бляс из макибет. Ой, извините, я не думаю, что все так далеко зайдет. Его папы сегодня день рождения, и он очень любит песни Газманова. Пап, если ты будешь смотреть эту игру через месяц в группе юниор лиги с прошедшим! А у нас в городе очень много парков, и там часто можно встретить подозрительных людей. Теперь ты водишь, 3, я не понял. Это что, по-вашему смешно что ли? Не ночью. Ну, а вот это по-вашему смешно? <смех> чё вы ржете? А еще прикольно же, Александр Сергеевич держит так его, на ладошке? Женя не держит, а поддерживает. Ну, Александр Сергеевич, вот вы все время на нас орете, а сами ничего не умеете. Так, Питер Паркер заговорил, что ли, я не пойму. Давайте, валите, валите отсюда. Песня про бабушек. Старенькие бабушки во дворах встречаются, старенькие бабушки все темы обсуждаются. Старенькие бабушки вечером на улице, старенькие бабушки без зубов целуются. Давай, Юниор Лига! Так, вы что делаете? Александр Сергеевич, просто так круто. А, ну да, да, это я могу, могу, да. А может миниатюру вместе сыграем? Не, ну только взрослую. На школьную тему. Хорошо, Олежа, заряжай. А, в детстве нам часто говорили, принесешь двойку – убью. Итак. Давайте представим, сын принес двойку домой. Завтра в школу не пойдешь. Учителя же ругаться будут. Какая разница? Они завтра сами сюда придут. Мам, ну скажи ему, ну я, может, в углу хотя бы постаю. Да-да, лучше в углу. Меньше стены перекрашивать придется. Я вообще к бабушке должен ехать. Я ей брала, все расскажу. Она в курсе. Сказала: мочите этого мелкого застранца. Откуда у вас вообще деньги на оружие? Мы год на шторы не сдавали. Ладно, пора с ним заканчивать. Тебе повезло. С днем рождения! С днем рождения! Я так давно не просыпался в парной. Ну и в заключении, мы сыграли всего одну игру а юниор-лига стала для нас вторым домом, Тут также при входе, как дома при выходе спрашивают. Эй, куда пошел? Команда Квен Ю Сити. Спасибо!